Здорово. Во-первых, не забудьте подписаться, полайкать видео. Если оно потом вам не понравится, уберете лайк. И короче, сегодня 31 декабря, скоро 2019 год, год свиньи. Во-первых, в этом году я вам желаю счастья, здоровья и удачи. И мы начинаем ролик. Поехали. А перед началом ролика хочу посоветовать группу ВКонтакте, где вы найдете опросы, розыгрыши и информацию по каналу. Там будут опубликовываться выигравшие в розыгрыше, там будут проводиться опросы. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Поехали! И мы продолжаем. Это новогоднее видео, наверное, будет, возможно, короткая распаковка посылок. Но если придут посылки, так как я снимаю сегодня, сейчас не 31-е, как видео выйдет, если посылки еще успеют прийти я досниму, дальше еще склею как бы. И мы распаковываем первую посылку. И от самого единственного, ну как? Я понимаю, тут игрушка для моей кошки. Да, я был прав. Это очень дешевый шарик. Не помню, сколько он точно стоит, но он такой тверденький. Для кошки, ну, рублей 14, но он реально дешевый достаточно. И пришел быстрее всех посылок. Я в этот же день там заказывал другие игрушки для кошки. И также наушники, было они одновременно примерно придут, но на деле нифига. Вот такой шарик. Сейчас тот самый обычный тест этой посылки с сайта Алиэкспресс. Тестировать будем на моей кошке Маруське. Посмотрим ее реакцию. Он сейчас что-то наиграть не хочет вообще сама по себе. Посмотрим вообще реакцию. Кс-кс-кс. Маруся. реакция такая себе ну как мне уже вообще интересно что это за мячик вообще зачем он мне кажется вообще кошкам самим по себе понравится этот, эта игрушка на этом видео заканчивается с вами был канал хай китай всем пока а сейчас правила розыгрыша когда на канале наберется 50 подписчиков, будет разыгран шнур джек 35 jf 3.5. А вот тут в углу в подсказках будет опрос, хотите ли вы больше розыгрышей на канале.